Пережившая второе рождение марка «Москвич» завершила формирование дилерской сети в столице. Продавать автомобили будут 11 компаний. Точная дата старта продаж не названа, но отгружать автомобили клиентам начнут до конца года. Зато объявлена цена базовой версии «Стандарт» — 1 миллион 970 тысяч рублей. За эти деньги предложат переднеприводный кроссовер с шестиступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой будет «Москвич 3» с коробкой-вариатором. Его цена неизвестна.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 Следовательно, условно локализованный москвич оказался примерно на 15% дешевле чисто импортного китайца. Правда, официального прайс-листа Джак не публиковал, поэтому это сопоставление очень условное, и некоторые провинциальные дилеры могут продавать Джаки дешевле. Что же до комплектации москвичей, то она пока единственная. Выбрать можно один из пяти цветов – белый, черный, красный, серый и голубой. А остальной перечень оборудования зафиксирован. В него включены 17-дюймовые литые диски, климат и круиз-контроль, кнопочный запуск двигателя и функция Auto Hold, мультимедийная система с монитором диагональю 10 с четвертью дюйма и шестью динамиками, камеры заднего вида и датчики парковки сзади, на крыше багажные рейлинги и люк. Помимо турбомотора у москвича должен появиться еще бензиновый атмосферник 1.6. Он сертифицирован и дебютирует позже. Зато до конца года завод должен выпустить 200 электрических москвичей 3Е. Скорее всего, они уже законтрактованы службами такси и каршерингами. А когда попадут в свободную продажу, пока неизвестно. Журналистам электрички еще не показывали. А вот чиновникам продемонстрировали. Причем на территории Камазовского НТЦ, где в последние недели побывали вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Миниханов и мэр набережных Челнов Наиль Магдиев. На протокольном видео видна табличка с характеристиками. Батарея емкостью 65 кВт-часов, запас хода 410 км. На приборной панели, впрочем, заметен средний расход за текущую поездку — 25 кВт-часов, поэтому реальный пробег на одной зарядке вряд ли превысит 200-250 км.